Всем привет! В этом видео поговорим о таком блокчейне, как Космос, он же Атом. Разберем и посмотрим его преимущества. Ну и самое главное, проанализируем, по какой стоимости его покупать, по какой стоимости его продавать. Ну и когда эта ракета уже запустится и улетит в этот самый долгожданный Космос. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, немножко начнем с истории. Она тянется еще с 2014 года. Jack Bond разработал Tendermint и это было как программное обеспечение алгоритм консенсуса для безопасной и последовательной репликации приложения на многих машинах. И это нововведение решало фундаментальную проблему распределения систем. И эта программа, она очень важна играет ключевую роль в отказоустойчивости именно разных приложений от валют до инфраструктуры. И Tendermint работает даже если одна треть машин будут недоступны. И каждый компьютер без сбоев видит одинаковый журнал транзакций и вычисляет одно и то же состояние. Так вот, в 2017 году состоялся ICO криптовалюты Atom. Самое интересное, что все коины были распроданы буквально за 29 минут. Ну и оно не мудрено, потому что такие фонды инвестора, которые сюда заносили, Pantera Capital, Paradigma, Policing Capital, цена была очень вкусная. Первая цена 10 центов. Сейчас при этой стоимости Атома, мы вернемся к ней, там в районе 10 долларов, сейчас он 9, да, то они сейчас уже сидят на 90. И вот здесь по 0.075, 121x, то что мы уже практически где-то на дне, на самом низу медвежьего там рынка находимся, плюс-минус я так надеюсь, то согласитесь, это сумасшедшие иксы. И в таких условиях даже сидеть на таких иксах это даже немножко неприлично, поэтому я более чем... Уверен, ну и надеюсь на это, что они на вот этом как минимум бычьем рынке они уже разгрузились и все свои иксы скинули. Если что-то и оставили, то надеюсь малую часть. А то, что они скидывали, я более чем уверен, они же будут набирать уже по более вкусным ценам, которые уже были и может еще будут. То есть простым языком, космос, да, это блокчейн, который направлен на создание экосистемы, объединяющейся различные блокчейны. То есть объединенные цепи, они должны совместимо масштабироваться, а также обмениваться данными, независимо от консенсуса. Как вы знаете, очень похожая история является и у Палка Dota. Это, скорее всего, будет такой, ну, есть там прямой конкурент, но в любом случае, я думаю, эти системы будут независимо работать друг от друга. И первый блокчейн на космос, это космос-хаб, связывает между собой остальные вот эти цепочки. И, естественно, он имеет свой нативный токен Атом, который нам и интересен. На космосе может любой построить свой собственный блокчейн, там нет каких-то супер требований. Они к чему стремятся, это самое важное у них, что имеется. Это четыре направления, это масштабируемость, совместимость, пользовательский опыт и суверенитет. Так вот, вот этот суверенитет дает понимание того, что вы полностью владеете своим блокчейном сетью, если вы там что-то строите. Потому что, например, если брать в эфириуме, там есть определенные какие-то ряд правил требования к разработчикам. В том же самом Polkadotte от девелоперов они требуют принять общий набор инструментов, особенно по безопасности. Здесь же такого нет. То есть в этом есть свои плюсы и есть там определенные минусы. Ну и это дает возможность Космос позиционировать себя как блокчейн с очень гибкой возможностью для блокчейн-разработчиков. Ну и их токен Atom, токен управления Cosmos Hub направляется, также можно стейкать, отправляя в стейкинг валидатором. И валидаторы, естественно, которые обеспечивают безопасность сети, держат там свои монеты. Если вы в пользу там какого-то валидатора вложите свои монеты, вложите их на стейкинг, вы получаете где-то около 10% годовых. То есть они платят вам ту комиссию, которую они получают с транзакций, которые проводятся в блокчейне. То есть все просто, да? где мы берем проценты от стейкинга. Здесь же у вас может, возникает вопрос, где стейкать Атом. Вы можете... В принципе, поискать. Здесь у них есть много на странице кошельков, которые там через их сеть тоже разрабатывались. И вот, например, даже если первые Atomic Wallet, вот, вот так выглядит. В принципе, здесь все визуально понятно. Есть языки различные, которые там вам нужно. Здесь вы можете стейкать различные токены, и Cardano, и Зилика вот по 15%, тот же Космос, как я говорил, по 10% годовых. Здесь нажать кнопочку скачать и вот выбираете. Можете на Windows, на Mac US там выбрать, можете на Android скачать, в Apple Store, там, то есть на iOS без проблем. Кошелек. Atomic Wallet называется. Там, если вам нужно будет застейкать, естественно, выбирайте валидатора, там процент, под который вы ложите. И на кошельке нужно оставить там 0.005 по моему атом, чтобы для оплаты комиссии у вас было. Не все под ноль закидывайте. И если вы захотите вытянуть со стайкинга, то вам придется подождать 21 день. За этот 21 день, когда будет вывод за застайканных токенов вам на кошелек, процент уже начисляться вам не будет. Это нужно тоже учитывать. Перед тем, как, например, скачивать этот кошелек или другие кошельки, обязательно проведите свой собственный ресерч. Я еще не скачивал, не углублялся. И здесь Космос Hub Wallets, где вот написано, вот, они предупреждают, что они не несут ответственность, ни тендермит, ни сам Cosmos, э, да, проект о том, что не дай бог что, то... В общем, к ним никаких претензий не может быть, потому что это как бы на их э, платформе все строилось, но все же это отдельное государство, так сказать. В космосе большая экосистема, есть э, э, насчитывает около, не около вот, 52 миллиарда долларов да, вся экосистема. Кто не знал, Binance Smart Chain построен на космос блокчейне, вот бинанс коин да с его капитализацией okh скриптоком космос хабку коин трончейн тера usd который к сожалению у них была огромная эмиссия там десятки миллиардов сейчас 500 миллионов ну старая понятное дело все уже знают кава оазис нетворк ну в общем множество здесь проектов экосистема большая проект развивается это очень хорошо ну и смотрим, на данный момент рыночная капитализация данного актива у нас 2,6 миллиарда долларов. Что ставит его на место 26 в рейтинге всего общего да, там по капитализации криптовалют. На сегодняшний день цена 9,09. От максимальной цены составляет минус 80%. И самое примечательное, что в циркуляции 292 миллиона Токенов. из них все в обороте. Это тоже очень хорошо. Да, есть инфляция. Каждый год увеличивается за счет того, что валидаторы получают процент за стейкинга. И эта эмиссия увеличивается. Но все же то, насколько она там год увеличивается, это никак сильно, я думаю, не повлияет при следующем бурлане, что мы увидели те значения для такого проекта, которые как минимум, я вот здесь нарисовал себе для графика. У меня средняя позиция по атому сейчас набранная уже. Составляет 10 долларов. К сожалению, она выше, чем я бы хотел, но я набирал криптовалюту, кто следит за моим каналом, намного выше, чем текущие котировки. И я усреднял. И так вот по этому у меня вообще была цена, самая плохая, точка входа где-то в районе 14 долларов. Потом я устреднял по 8 и мне получилось еще сделать и 5,8. Средняя цена у меня сейчас 10 долларов. И вот вчера, буквально вот сегодня утром, не дошли немножко до 10 долларов. Я хотел 50% позиций закрыть и выйти в USDT, чтобы при погружении ниже добрать и сделать среднюю позицию еще меньше и усреднить ее где-то, чтобы цена средняя была в районе 6 долларов. Если вы не набирали а там, то присмотреться к покупкам. Я думаю, вам можно там тремя, четырьмя, двумя ордерами, как захотите. Вот этот диапазон вообще все, что в районе там, 9 долларов и в районе там самая низшая точка, которая может резко там кольнуть и спуститься, а там может даже 2,50 на 3 доллара. Поэтому здесь вы можете, например, ордер выставить первый на 8 долларов, второй на 5 долларов и третий на 2,50 или на 3 доллара. Но там уже будете смотреть по ситуации по рынку. В общем, если у вас получится набрать среднюю цену хотя бы даже в 6 долларов, то что я там хочу сделать, все равно при следующем забеге, чем я думаю, данный проект, он фундаментально сильный, хороший, как минимум он дойдет отсюда, где были очень сильные продажи, здесь засел такой мощный продавец по 44 доллара, я думаю, мы по-любому сюда придем еще в обозримом будущем. И вот если у вас позиция будет по 6 долларов, то 600% 6X вы забираете. Здесь я рекомендую скинуть где-то 50% позиций, потому что отсюда будет по-любому отбой, вниз отскок, вы даже сможете ниже потом подобрать. Бо с первого раза вряд ли мы этого продавца вынесем. Думаю, будем биться. И потом, если мы уже вынесем этого продавца, то я для себя по атому вижу поход. В район 80 долларов, а может и 100. Если 80 долларов потрогаем, это будет 12x 1200 процентов. Ну и 100, это самые смелые цены, да, все может произойти. Это оставить 15 где-то процентов от вашей позиции. Вдруг мы соточку потрогаем при следующем бычьем забеге. Это будет 16x 1600 процентов. Я думаю, для Атома всего эмиссии эмиссией токенов это вполне разумно и достижимо если брать там капитализации тех же догикоинов шибаину и всякой ерунды которая была и раскачивалась то для такого проекта я думаю как атом капитализация в 300 миллиардов да это очень огромная ну если он будет 100 миллион 100 долларов стоит то капитализация должна подняться до 300 миллиардов ну я более чем уверен но ну, это достижимые и реальные цифры при следующем бурлане если он будет конечно же поэтому напоминаю что ребят криптовалюта это очень высокорискованный инструмент и ни в коем случае никогда не инвестируйте то что не готовы потерять выделяйте только разумный процент даже на атом вот у меня на атом выделено Сейчас я почти, почти в нем сижу где-то 7% от портфеля, но я хоть, хочу сократить позиции. Надеюсь, дождусь 10-11 долларов, чтобы 50% закрыть и ниже. И таким образом я хочу сократить свою, свою позицию на Атом, там 5-6% от всего депозита, не более. То есть не надо да, на 100% Атом залетать или на 50% от портфеля. Ни в коем случае. Берем как один из... Хороших, перспективных проектов, экосистемы, которая действительно на нем все строится, работает. И уже это применяется. Ну а что вы думаете о космос, о экосистеме? Держите ли вы их токен Атом или нет? Будет мне интересно почитать. Обязательно пишите об этом в комментариях. Также не забывайте как всегда подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.